Именно поэтому нужно ввести такое понятие, как реальная доходность. Вот реальная доходность – это номинальная доходность, то есть насколько подрастает тот или иной актив цифрах, да, минус инфляция. Я вот здесь специально поставил такую стрелочку, подчеркнул Рео и показываю вам какую-то древность да, за два века. Как росли на американском рынке, он самую большую историю имеет, как росли американские акции, американские облигации и стоимость золота в реальном выражении. Мы видим, что 6,9 годовых, то есть около 7% реальной доходности сверхинфляции показывали акции. 3,6% средней годовой доходности было у облигаций, и золото всего 0,6%. Причем мы можем видеть, что там было вообще абсолютно все горизонтально. Только ближе к 80-м годам, когда прошло, а, а, так сказать, так называемого золотого стандарта, вот тогда золото стало там, цена золота в долларах перестала доллар быть привязан, да. И тогда и пошла инфляция, собственно, во многом, да, и, собственно цена на золото стала такая достаточно волатильной. Вот это та, та доходность, которая показывает, насколько вы обгоняете да, инфляцию, то есть, если вы просто ваш портфель, или ваши инвестиции, вложения растут на уровне инфляции, то вы, по сути, стоите на месте. А нам нужно, если мы говорим о целях прирастания капитала, да, то мы хотим, конечно же, иметь инструменты, которые ту самую инфляцию обыгрывают. Это длинный промежуток не только по американскому рынку.